А ему очень были важны, конечно, для Израиля хорошие отношения с королевой. Но вот он тоже, что происходило, каждый раз, значит, когда было опасно, что русские прорвутся Константинополь еще летом, он говорил: все, мы отдаем приказ нашей эскадре покинуть Безикскую бухту идти в Дарданеллы. Через несколько часов нет, она не пойдет в Дарданеллы. И там, когда это подробно рассказываешь. Это значит, это бедные эскадры и адмирал, которые команду, они все метались. Прежде чем, наконец, это уже вот было в январе, они вошли в мраморное море. А до этого, это уже начал принимать вот это дергание туда и назад. Значит, анекдотичный характер кто-то это, по-моему, был декабрь, месяц, или нет, это был январь, это был уже январь месяц, кто-то повесил плакатик на дверях английского посольства. Утерян британский флот между Безиком и Дарданеллами, нашедшему гарантированное вознаграждение. Вот. Так они несколько раз, бедолаги, разводили пары, Там, а последний раз они дошли до Челикса. Бухты, это уже в самих Дарданеллах, это вот этот поворот, который, как я понимаю, не форсировали тогда броненосные корабли в 15 году, в феврале месяце. Нет, здесь этого нету. И снова они пошли, повернули назад. Вот. Но, конечно, для того, чтобы входить в мраморное море, нужно было, чтобы появились австро-венгерские войска. Там Андрашид, да, вот он пылал все время этой идеи войти в Румынию. Это уже было вот накануне третьей плевной, зажать в клещи вот, турки под плевной шибкой, а встро-венгры с севера Дунай, и заставить русских таким образом убраться, и, и опять облом. облом. Не решился. Вот. Таким образом, еще до января-февраля, вы поняли, ситуация начинала напрягаться. И приходилось еще и еще раз сообщать в Лондон, что русские не имеют целью захват Константинополя и проливов, что они хотят только регулирования прохода кораблей в случае необходимости. А в начале войны, когда граф Лорд Дербин, он да, он графский титул у него был, когда он умнициал на дел, в мае месяце он послал ноту в которой заявил, что Англия никогда не потерпит, чтобы русские оккупировали Суэц и Египет. Далеко смотрел. Значит, пришлось немедленно Горчакову посылать ответ, что русские вообще таких целей не имеют. И даже Константинополь не есть их цель. Про там было добавление. Но так может сложиться ситуация, что на какое-то время его придется занять. Вот после этого Ди Израиленович первый раз заговорил о том, что они пошлют эскадру туда. А естественно, после падения плевна, после форсирования Балкан, вот тут активность английской дипломатии резко возросла. И очевидно, вот вся следующая лекция, она будет посвящена дипломатической борьбе в 1878 году вокруг Сан-Стефанского договора и Берлинскому конгрессу, и тому, как изменилась расстановка политических сил в результате в Европе. Вот на этом мы сегодня ставим точку,